Аристартики означают начало матча, черт возьми, всему командам удачи, зрителям приятного просмотра, команда Анви против команды ФНФ, первый матч пятого игрового дня группового этапа проекта, точнее турнира от проекта «Новые патриоты». New Patriots Summer Cup номер один, если мне не изменяет память, именно так он и начинается, называется, простите. Начинается, просто это я увидел, что прозвенел минус от Настенки, да, и подумал, что, в общем-то, тот самый момент, когда пришло время сказать «начинается». Но пока FNF в ножах чувствует себя поувереннее, надо признать, чем их соперники, попытки мансить от Кессона. Ну, кстати, интересные достаточно попытки, замансить в целом удается что-то, что-то и не удается, и Кисон все-таки перерезает Чингисхана, ну и Дуримар где-то там успевает один минус еще э, в копилочку занести, поэтому команда Анви вправе выбрать э, сторону. Радо, у вас 2 часа 11 минут? Ничего себе, ничего себе! Так, дорогие друзья, это стей. Пистолетный начинается с составы на ваших экранах. Команду Anvi представляет Дуримар, Настенка Кисон, Нео и дерзкая. Команда FNF это героин горячий Мариночка Чингисхан и. Am I, your daddy? Am I? Ну и как вы видите, уже первые контакты есть. Да, дерзкая и хаешку получила. Ой, какую хаешку ответную это бросила! Разбивает голову Чингисхану. Далее небольшие такие разменчики. Навязываются все-таки на шестой линии Кисон ставит хэдшот по героину И Володька Дуримар неожиданно продолжает таранить своих соперников на шестой линии и вот такой вот у нас Володька Дуримар 21-й, кстати, хоть в не отображается Но, увы, заходил все-таки на сервер, да И ХЛТВ, к сожалению, глюкануло Показывает, что он теперь есть на сервере Беда Ну, так бывает, к сожалению Пистолетка за командой Анви Ну, и как я уже ранее упоминал так скажем, да, у команды Анви. Шансов на победу в этом матче, конечно, гораздо больше. Они, по сути, являются здесь... Э... По сути, являются фаворитами. ФНФ все-таки, увы и ах, пока что кандидаты на выбывание из группы, поэтому им нужно подходить... К матчу со всей ответственностью Тессон пострелял, пострелял Но как-то без минусов все-таки отдал Позицию и это позволяет игрокам Атаки продвигаться немножко глубже по направлению К точке, здесь дерзкая Никогда, честное слово, не понимал Ситуации, в которой игроки Обороны выигрывают пистолетный раунд И не покупают ничего в следующем раунде ну, мы получаем, да, такую вот, такую интересную ситуевинку. Настенка, минус, эм, я эм, а, your daddy, и Чингисхан забирает Настенку. его последние, собственно, доигрались со своими пистолетами, как говорится, команда Анви. А, ну, это действительно просто странно, типа, у вас есть экономический перевес, которым вы не хотите пользоваться, и из-за этого в сильной стороне сейчас бы отдать а, сопернику экономический раунд. Ну, типа, такое, ладно. 16-5 будет счет. Привет, Мишка. Ну, знаете, если команда Анви и дальше будут продолжать в том же русле играть и такие же ошибки совершать, тогда э, не думаю, что будет 16-5. <coughs> хоп я что-то немного не успел. Андрюх, привет. Главное, что пришел. Чингисхан минус Дуримар и здесь, как вы видите, да, вот ребята, которые не закупились в предыдущем раунде, теперь решили закупиться Апонту, Апонту закупаться в пол команды в одном раунде, пол команды в другом раунде. Это же ну типа дисбаланс дичайший. Размены по-прежнему на точке Б происходят 26 секунд до взрыва бомбы. Кисон забирает Майо Деди и все-таки это второй раунд за командой Энви. Ну вот как вы видите, да. По тонкому льду ходят сейчас игроки коллектива анви Проблема заключается в том, что вот предыдущий раунд это, знаете раунд, когда мы на расслабоне попытаемся сыграть, но, знаете, недооценили соперников, по всей видимости, да, и теперь пришлось уже как-то, что называется, изгаляться, экспериментировать и пытаться выбивать, опять-таки, с неполноценным байраундом своего соперника с точки. И если бы, я хочу сказать, если бы это была бы точка А, то я уверен, процентов на 90, наверное, 5, что выбить не получилось бы точку А. В принципе, тяжелее выбивать, да, ну и в конкретном контексте выбить ее было бы еще сложнее. И именно поэтому, возможно, сейчас ФНФ готовится к давлению, опять же, на точку А. Героины Амьер Деди здесь, кстати, неплохо очень раскидывают, собственно говоря, соперников. Володя Дуримар, отличный спрей даун, высылает... Трипл килл от Володьки, не шутя, так и дабл кил от Настенки. Вот так вот Володя и Настя вытаскивают победу в этом раунде. Невзирая на то, что все, по сути, игроки, которые стояли на позициях до точки А, полезного ничего, по сути, для команды, к сожалению, не сделали. Трэнч Якарта. Ну, здесь вычеркивается... Просто последняя, которая осталась, ребята там как-то между собой определяют. Поэтому конкретно трейн никто не выбирал. Слушал радио? Да, Андрюх, послушал. Ну, такое. Мне, мне не совсем зашло. Вернее, не все прям треки зашли. Какие-то, да, есть прикольненькие. А, но по большей степени я просто не очень любителем являюсь а, конкретно вот такого направления в музыке. А, 4.1. В пользу коллектива Анви, разумеется, по-прежнему ребят чувствуют себя как рыбки в водичке. Но тут, конечно, был экономический у ФНФ. И в целом, наверное, не стоит э, восхвалять по этому победу в предыдущем раунде. Потому что все-таки по против пистолетов э, побеждать это дело прям приприятнейшее. Да? Нео закидывает Хаешку, Честно сказать, э, такая себе ХЕшечка. Но оно расслабляет. Ну не, меня, не, меня, Андрюх, не расслабило. Вот Говорю как есть. Меня не расслабило вообще. Дуримар Анвидерская. Вот эти ребята дают сейчас килы. Нео, к сожалению, уже погиб. Заканчиваются патроны у кис... Не заканчиваются. А чё тогда? А чё ж тогда кисон подтупливает? то Начал стрелять с эмки. Вдруг достал пистолет. Потом опять эмку. Что ли, кнопки перепутал? Последний живой игрок это Am I your daddy? Ну, давайте смотреть Шансы есть, определенно Четверых забрать вполне себе возможное занятие Плюс ко всему Есть э, бомба За плечами, да, то есть огромным плюсом Является то, что ее не нужно идти где-то Подбирать, и по сути игрок атаки Может сейчас спокойно продумывать Свои действия но тут такое себе, да, дерзкое, говорит, что продумывать уже ничего и не надо, все намного проще. 5-1, дорогие друзья, команда FNF теряет очередной раунд. Раунд, вот это я сказал, раунд очередной, конечно же. Нео на раскидке. Ну, раскидкой должны пользоваться все, не только, естественно, Нео, должны абсолюточки, абсолюточки все должны этим пользоваться, потому что раскидка это львиная доля успеха при постановке раунда. Дуримар, минус героин, дерзкая на зелени забирает Чингисхана и попытка давления на точку все-таки сохраняется. ай яй яй Вот это не дождались девочки, вернее дождались девочки, да, прибежал. Перебежал Майор Деди, Забрал сразу и Настю, и сразу Дерзкую Забрал, и Кисон. Отвечает, кстати говоря, Мариночка Не успевает поставить бомбу Тут уже Володя Дуримар на помощь пришел Ну, 6-1 Тяжело, конечно, идет тяжело Слабая страна для FNF. Но нужно понимать все-таки, что это Слабая страна и команда Объективно слабее команды Анви так что надо как-то, скрипя зубами, все-таки искать пути, возможные пути реализации хоть каких-то игровых моментов, да, то есть где-то какие-то эти моменты нужно сначала создать для того, чтобы их реализовывать, да, ну вот как минимум сейчас Настенка дает исчерпывающую информацию, что под точкой Б уже находится три человека, дерзкая разменивается и вся... А Надежда на Настенку. Не знаю, зачем Настенка стала открываться так широко, по сути, подставилась только, но Володя Дуримар спасает ситуацию, да? Володя Дуримар в паре с Кессоном спасает ситуацию. К круто, круто, что еще сказать. Чингисхан, 32 хп, ползание под вагонами в данном моменте не сильно поможет, ну и 7-1 как ожидание. Люблю на трене только опорниками играть, остальное бесит. Ну, понимаю, Андрюх, мне, в принципе, наверное, тоже по большей степени нравится именно... Ну, нет, я, наверное, по, бу... вот, по своему опыту больше всего, наверное, любил на себя примерять э, роль э, люркера. Как-то вот это мне было как-то поинтереснее. Такой вот партизан автомат как говорится, да, где-то э, занять такую позицию, чтобы потом по таймингам попытаться зайти в тыл. Ну и, да, какие-то... А, колы какие-то давать, разумеется. <смех> ну, дерзкая. Как-то я даже так и не понял. Ой, вот это парные хаешки-то, смотри, какие красивые прилетели. Но хаешка дерзкая именно сделала минус по героину. Нео забирает Чингисхана. И по-прежнему у нас на зелени есть еще игроки. Нео второй минус. Дерзкая. -я -я -я -я. Вот смотрите: один раз Настя с Дуримаром затащила. Теперь дерзкая Снео затащила. Кисон, он тут как бы, получается, <смех> не особо-то и нужен, да, вроде бы. <смех> вроде бы просто Кисон сам по себе играет. Тут парочки у нас образовались. Ну, бывает. Акмал, приветствую вас. еще вам, большущий. Ну, попытка от Чингисхана выбежать прям вот на ноге. Ну, такая себе, честно признаться, попытка... В результате просто опять же гибель К сожалению, эта гибель э, абсолютно напрасно Нет ни одного игрока, который мог бы разменять э, погибшего Чингисхана Следом еще и героин отъехал Но это уже как раз-таки э, те самые попытки размена Которые, увы, успехом не увенчались Но у нас есть заход на точку Б, надо признать, которая сейчас... Практически не чекается. Кессон и Дуримар погибли. А Все почему? А потому что. А потому что не надо придумывать, как говорится, велосипед. Но решили сыграть в отдачу точку в точке Б. А за это получили серьезное наказание. Ой, какая дерзкая. Слышь ты, чё такая дерзкая? А-а-а? Вообще просто пушка, просто пушка Если я не ошибаюсь, это, наверное, как раз Виктория, да? Потому что у нас команда Анви, как известно, состоит из двух женских имен Это Анастасия и Виктория Ну и я понимаю, что Настенка это Анастасия, да? И, наверное, дерзкая это все-таки Виктория а, Жгучий, просто жгучий и горячий раунд Где одна представительница прекрасного пола Прекрасный раунд вытаскивает для своей команды, хочу заметить Кисон вооруженный снайперской винтовкой делает минус в сотне. Ну и немножко хаешками там сейчас поразменивались, ребяточки, а, по точкой Б. Но, правда, Нео все-таки потерялся. А, но, тем не менее, численный перевес он успел выбить. Ну, точнее, численный перевес, скорее, Кисон выбивал. Но это не важно. опять же. Главное, что численный перевес у команды Анви все-таки образовался. А, все верно, Виктория Дерская. Во, спасибочки большое, спасибочки. Не ошибся, не ошибся. Метод дедукции, черт возьми, сработал, да? А, на Закончились патроны у Настеньки, нужно, чтобы срочно ей кто-нибудь подал патроны, но нет. Марина говорит, никаких тебе патронов. Иди с тобой, будем разбираться, как девушка с девушкой из-за волосы ее. Иди сюда и давай царапать ей глаза. Ну, короче, в общем, на Марина победила, Следом летом еще и кисона. Чё вообще такое происходит? Что же это за термоядерные мамзели? Мамзели, только не обижайтесь, возможно, на это грубое слово «мамзели». Ника... Конечно же, не хотел никого обидеть, но... Ну как есть. Девочки сегодня у нас действительно жестко играют. 10-1. <laughs> Каково вам, ребята, когда девушка стреляет лучше вас? Спрашивает Карма. И ответ так мало прям. <laughs> Обидно, если честно. <laughs> Ну, мне вот, например, не обидно, я, так как не играю в Counter-Strike, э, за девочку могу только порадоваться, которая настреливает вот так просто, богоподобнейшим образом, действительно. Это очень круто. Это еще и бабы режутся в контру. Ну, бабы все-таки, наверное, грубовато, да, давай. Да, хотя, ладно, бабы это из разряда мамзели. Ну, типа, короче, милые прекрасные девушки, да, режутся в КСК. О, Володя, смотри, Володя включил режим выпендрежника. А пойду выпендриваюсь, Куплю пулемет и буду выпендриваться. Ну давайте смотреть, ладно. Ой, Володя! Уничтожил Чингисхана. Все-таки не зря купил пулемет. Главное, чтобы к этому пулемету что-нибудь еще прилагалось в виде, например, хорошей позиции или хорошей инфы. Настенка, минус горячий. Мариночка погибает в сайде, находясь. И папочка последний. Ну что, папочка, сумеешь или нет? Воу, отличный спрейдаун один на один с дурика, ну звездный шанс, звездный час для Дуримара. Короче, начинается смотри, смотри, Дурик байтит. Ой, ой, ой, затаскивает, и затаскивает, тайда это Дуримарище. Все-таки не зря купил пулемет, повыпендриваться, Ну молодец, молодец. Жму руку Дуримару, 11-1 на табло, дорогие мои друзья Команда Анви, ну просто шансов практически, конечно, не оставляют Это не очень приятный факт, но а, ничего не поделаешь Команды ФНФ, я изначально еще в начале матча говорил, что шансов будет немного Теперь Кисон, кстати, вооружается дробовиком Ну, начинается, да-да-да, смешные штуки Константин, приветствую! А, ну, на полный байраунд брать дробовичок Это, конечно, такое себе решение, да Ну, понятно, что сейчас будет поджим сотни Оп, попал мимо, оп Все-таки добил героина Что-то героин, кстати, уже, по-моему, бросил играть Потому что... А зачем тогда еще с ножом выбегать из сотни? Мне кажется, героин сдался морально И это есть а, плохая информация, да Минус от дерзкой Мариночка последняя Мариночка, кстати, вполне себе способный игрок Оп, минус дерзкая Бомба лежит под трансформаторной будкой. Настя. А вот теперь Настя свою оппонентку хватает за космы. И давай ее туда-сюда трепать. Дела делище, дорогие мои друзья. 12-1. Близится завершение первой половины. Совсем немного осталось а, для того, чтобы поменяться сторонами. Если быть точным, остается разыграть этот раунд и последующий. Ну, такое себе дельце на самом деле, да. Неприятнейшая. Глеб, приветствую. А где... Где героин? Не, смотри. Смотри, героин теперь, видимо, не этот. Не, не, уже не сдался. Ну, как бы сдался? Ну, как бы скорее сдался в плен, да? Дерзкая. Ой, какая же горячая. Какая же она горячая. Ну, в хорошем, разумеется, смысле слова. Чингисхан забирает дерзкую. тут Мариночка, к сожалению, не сумела перестрелять Нео. Но Чингисхан... Чингисхан. Закончился Чингисхан. 13-1. <coughs> Где Вакула? Вот Вакулу как раз заменяет Мариночка. К сожалению, Вакула сегодня по техническим причинам принять участие на матче не сумел. Аж приятно, что девушки стреляют. Тем более, что неплохо стреляют. Ну, я бы не радовался, что девушки стреляют. <coughs> девушки — это все-таки создание прекрасные, Они стрелять не должны. Они должны э, благоухать и э, мечтать о чем-то прекрасным, э, Например, о единорожках и о бабочках, и о чем-нибудь э, розовеньком таком. Ну, вот такие тип, типичные девушки. Да, конечно, такие далеко не каждые, но все-таки боевые мадамы это тоже очень да, прекрасно. Отчасти я с этим согласен. У, -у, -у минус от Нео! Мариночка, Мариночка, Мариночка, что такое, что случилось с Мариночкой? Ну, ладно, 13-2, дорогие друзья, не все шкату масленицы и ФНФ хотя бы второй раунд успели выцарапать под, под занавес. Феминистки не согласятся с вами. Ой, Глеб, знаете, я как бы за феминисток вообще, как бы, знаете, что я на них клал. Не буду говорить, потому что эфир. Любая феминистка... Ну такие есть вот рьяные феминистки, да. Я не говорю сейчас про тех, которые просто хотят, чтобы, допустим, мужчина, ну при этом они хотят, конечно, да, быть женственными по-прежнему, да, и чувствовать себя чуть-чуть слабее мужчины. Ну вот, допустим, женщина, которая э, спокойно может сказать, там, например, да, я сама донесу пакет из магазина, при этом не является феминисткой, естественно, да. Вот к, к этим этих высказываний не относятся, Ну, Володя Дуримар поймал белку, короче, смотри. Он пока до зелени дойдет, там раунд уже закончится. Смотри, Володя. Володя, больной хомяк просто, смотри. Бешеный, бешеный хомячок пополз. Володя, все. Ноги затекли, решил пробежаться. Бежим, бежим за Володей. Там Чингисхан дерзкую порезал уже. Володя, просто мешок. Иначе не скажешь, Володя, самый бесполезный тиммейт года. Один в два, смотри, топы топает, топы и ковбой! Есть минус по Мариночке. Один на один с двадцать... 20... Какого рожна у нас 21 первый в барах появился? Кто это вообще? Дэдди? Один на один с Дэдди. Ну, за Мансилу. кстати, у Дэдди есть дефюза. Все, теперь уже не спасти. Ну, Володя хотя бы, хоть и не выиграл раунд физически, но технически хотя бы. Давайте так, технически он его выиграл, он выиграл время. 14,2. Вот. Так что все фемки, которые вот это вот, типа, рьяные такие феминистки, на них надо класть гаечный ключ э, с размаху и прям в темечко, на самом деле. <как> ну и они же на каждом углу при этом ходят, кричат, что они... Сильные и самодостаточные, но не будем забывать главное правило, что сильный и самодостаточный никогда об этом кричать не будет. О! Mm-hmm. Дабл кил с дигла сделал. К сожалению, это не спасает команду FNF в данной ситуации. в соло у нас остается героин. Ну что, героиновый 33 рус Оп, нашел в дымах. А, да, повернись! Нео! Ну как? Ну как? Ну, хорошо, что у команды Анви дерзкая есть. Вот ее стараниями раунд все-таки удается спасти. Но на тоненького 15-2. Ну, типа, у тебя тиммейты убиваются со спины, а ты как будто бы даже и не знаешь. У него был свой план по взятию раунда, вы не шарите. Все по плану, ни одного лишнего действия и движения. Ну, кстати, правильно. Я, кстати, согласен с этим. Действительно так, смотри, у нас 21-й здесь в атаке отображается, хотя его нету. А в барах в обороне. Ох, ЛТВ поприкалываться решила, да? Прям душевненько. Дабл килл от Кессона, дорогие друзья. От Кессон делают игроки команды ФНФ с горечью. Смотри, Мариночка. Что <laughs> это такое вообще? Кто этот, кто этот герой с ножом? А, Дуримар. Ну, Володя, не, ну... Это даже не серьезно, ни, ни в коем образе. Нео, минус героин. Ну, дерзкая затащит, я чую. Я чую. Сейчас, смотри, Нео уничтожают, короче. Ну, ладно. <laughs> Хотя бы успел. Я, я уже думал, не убьет. Это было вопрос, конечно, рука-лицо. Но этого не было, дорогие друзья. 16-2 итоговый счет карты Трейн.